Приветствую тебя в эпизоде итогов. В этом видео я тебе расскажу о интересных событиях, которые произошли в партнерском и диджитал маркетинге. Подписывайся на канал партнерская сеть MyLead. Ты найдешь там много интересных видео о заработке и интервью. Ты знаешь, что на порно сайтах мы проводим больше времени, чем на википедии? Об этом свидетельствует хотя бы статистика на Google Trends. Для вебмастеров, которые продвигают дейтинг либо эротику, это хорошая новость, так как тенденции среди пользователей влияют на рост лидов в этой категории. Стриминговый сервис Twitch запретил ссылки на онлайн-казино, такие как слоты либо рулетки. Это касается также партнерских ссылок и реферальных кодов. Пользователи, которые не удалили такие коды, были подтверждены санкциям. Поэтому обрати на это внимание, если у тебя есть аккаунт на Twitch, либо ты планируешь продвигать что-либо на данном сервисе. Ты можешь замаскировать свои партнерские ссылки с помощью бесплатного инструмента Hydlink, который ты найдешь на MyLead. Хайдлинг действует как две ссылки одновременно. На созданной тобою safe Page попадают боты модераторы, а настоящий пользователь переходит к предложению рекламодателя. В описании ты найдешь ссылку к видео о настройке этого инструмента. Хайдлинк не гарантирует того, что твой аккаунт не заблокирует, но наверняка это удлинит жизнь твоей ссылки и защитит тебя перед блокировкой еще на долгое время. В Китае процветают онлайн-покупки. Клиенты дальше предпочитают покупку из дома по причине пандемии COVID-19. Китай ясно показывает, что м и e-commerce идут к большому развитию. Продвижение партнерских ссылок во время стримов является довольно интересной опцией продвижения, которая редко используется веб-мастерами на Facebook и Instagram. Кроме того, такой стрим в целом не должен быть онлайн. Достаточно, что ты снимешь видео и смонтируешь любой программе для монтажа. Чтобы избежать бана, ты можешь разместить ссылки к офферам во время монтажа в картинке видео. Провести прямой эфир можно с помощью какой-либо программы, которая эту функцию предлагает. В США правила и действия комитета Сенатской Северной Каролины приняли закон, утверждающий спортивные ставки в этом штате. Согласно законам 688, спортивные ставки могут быть легализированы. Комитет лотереи Северной Каролины будут также выступать в качестве лицензионного регулятора в поставщика в штате. Игроки, однако, могут ставить ставки только в полмилии от некоторых спортивных объектов либо недвижимости, которые относятся к операторам данных спортивных объектов. Примеры включают стадионы NFL, стадионы NBA и ипподромы. Ознакомься с партнерскими программами с категорией онлайн-казино и спортивные ставки на MyLead. Инстаграм отменяет функцию свайпа, заменяя стикерами. От сентября на инстаграм аккаунтах инфлюенсеров функцию свайпа заменят на стикеры. Изменения касаются аккаунтов, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Инструмент в основном служит для инфлюенсеров, маркетологов и вебмастеров, продвигающих e-commerce, когда Swipe перенаправляет часто к магазинам с продуктами, продвигаемыми пользователями. Позже свайп заменят наклейки, так называемые стикеры. Наклейка будет отображаться в Stories, Так как ее предшественница одним кликом перенаправит пользователя к внешней интернет-странице. Инстаграм дал доступ к наклейкам только тем пользователям, которые имеют уже опцию свайпа на своем аккаунте. Но также рассматривает это расширение на аккаунтах, которые имеют меньшее количество подписчиков. Facebook опубликовал результаты нового отчета, который показывает, откуда пользователям отображается контент в ленте новостей. Это важная информация для вебмастеров, у которых на Facebook есть аккаунты для заработка. Большинство постов, 57%, которые люди обычно просматривают в своих информационных каналах, это посты знакомых и семьи, а также групп, к которым они присоединились. Почти 20%. менее чем 13% отображаемого контента это посты с ссылками. Большинство контента, 87% которые просматривать на информационном канале не содержат никаких ссылок к внешним источникам. Самые популярные ссылки на Facebook от авторитетных источников и малых фирм. Одна четвертая доменов были опубликованы вебмастерами, а другую часть составляет ссылки видеостримингов, сайтов с e-commerce и другие новостные сайты. Vix, платформа, которая позволяет пользователям и малым фирмам создавать собственные интернет-страницы, запустила свой нативный генератор мобильных приложений. Пользователи могут теперь проектировать собственные приложения без необходимости написания кода. Инструмент будут доступны к созданию приложений на Android и iOS. Это хорошая возможность увеличить продажи и доход, так как прибыль с мобильных приложений все время растет, особенно в связи с карантинными ограничениями. Еще один интересный факт. Пользователи проводят больше времени в мобильных приложениях, чем делали это до пандемии. С другой стороны, число скачиваний игр на смартфоны превысило до почти 5 миллионов. Согласно новым исследованиям, Проведенным в TalkTalk, Talk, реклама на играх увеличивает желание игроков купить продукт до 12%. Эта информация важна для веб которые продвигают мобильные игры. Теперь можно еще больше увеличить свою прибыль. Если ты разработчик и хочешь монетизировать свое приложение, я рекомендую бесплатный инструмент Mobile Rewards от MyLead. С его помощью можно заблокировать доступ к выбранной части в игре. Это может быть уровень или товар в магазине. В случае использования Mobile Rewards клиенты смогут разблокировать доступ к элементу только после выполнения определенной задачи, за которую они получают баллы. Ссылка на кейс Mobile Rewards ждет в поле описания. ВКонтакте делают обновление видеоплатформы. Среди актуализации есть несколько новых инструментов. Неограниченное количество видео онлайн, качество 4К, формат отображения в формате Picture-in-Picture, picture, обслуживание Chromecast, AirPlay и скачивание видео до 256 ГБ. Разработчики наблюдают рост потребления видео. И верят, что инструмент имеет огромный потенциал для развития. Предлагаю обратить внимание на продвижение офферов с помощью видео. На нашем канале ты найдешь кейс о том, как заработать на контент-локерах с помощью YouTube. Ты знаешь, что ты можешь заработать деньги на партнерском маркетинге, несмотря ни на что? Главная примера анимации от MyLead состоялась. И вместе с этим два соревнования. В главном конкурсе три главных приза iPhone, Xbox и гейминг кресла. Мы также дополнительно дарим персонализированный халат с логотипом MyLead в каждой награде. Конкурс основан на продвижении определенных офферов. В другом конкурсе, vip мастер который создаст забавный мем, может выиграть гейминг-кресла и персонализированный халат от MyLead. Детальную информацию о конкурсах ты найдешь в описании к этому ролику. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Не забудь глянуть на наш YouTube, где мы регулярно добавляем новое интересное руководство по заработку онлайн. Удачи в заработке и до встречи!